Но мы не та порода, чтобы нас пугал распад. Через четыре года здесь будет город, сад. Потом герои запили, простились со стыдом. Потом разбили залпами тот самый Белый дом. Подурили, позлобили, взъявились дети гор. Мы стольких там угробили, что страшно до сих пор. Но тучи в час восхода плотнее всего висят.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 это мы. Осталось пить без просупа до белых поросят. Здесь нет другого способа устроить город-сад.